Простор, оставленный Всевышним, Из гиб травы роса на нем. Я мальчиком еще, наверное, за тысячу ль свой видел стяг, Когда читая Жюля верна, Одолевал полночный мрак, Когда в моих стихотворениях звенели, как струна в натяг, Сонетные рифмы повторения. Не с ней одной да будет. Музыка под настроение, пейзаж вокруг в пути бивак и первых листьев появления. Пусть будет вдруг, пусть будет так.